Друзья, рад приветствовать вас на канале Йога Чести. С вами Владимир Присяжнюк, учитель йоги. И сегодня мы с вами попрактикуем, как мы это обычно практикуем, йогу по средам. Итак, друзья, начинаем! Без долгих вступлений, сразу же практика. Сегодня, друзья, у нас зима или осень, если хотите, и поэтому нужно хорошенечко-хорошенечко активировать наше тело. Все, постукиваем, постукиваем, постукиваем, немножечко разминаем, поглаживаем, хорошенечко все полностью активируем. Все, что у нас с вами замерзло, все, что у нас с вами не активировано. И когда все у нас активировано, то тогда, друзья, подключаемся к центральному потоку энергии Земли и Солнца. Это же йога, друзья, а не пилатес. Поэтому энергетика на первом месте. Ступни параллельные. Из земли взяли по восходящему потоку, пропустили через себя вдоль позвоночника энергию наверх, через макушку, к самому солнцу дошли, взяли энергию от солнца, взяли, взяли и по нисходящему потоку обратно опустились вниз, опустили вниз через копчик и опустили эту энергию снова вниз, присели, достали ладошками. Снова поднялись вверх вместе с энергией, почувствовали восходящий поток, поток любви земли, стали на носочки и потянулись к солнышку, сильно-сильно макушкой потянулись, опустились снова вниз, максимально через себя провери, опустились вниз, поставили ладошки на одну линию со ступнями, попытались выпрямить колени. Если не получилось, присели еще один разочек, пятки стоят на мате. Снова подняли таз снова наверх и с горбленной спиной медленно пропустили через себя восходящий поток, подняли наверх и опустили руки вниз, распространили этот поток по всему миру. Потерли ручки хорошенечко. Прокрутили суставы в кистях, прокрутили суставы в локтях в одну сторону и в другую сторону. Если получается, одно предплечье вперед, другое назад. И в другую сторону то же самое. Отлично. Плечи вращаем плечами в одну сторону, вращаем руками да, в плечевых суставах в другую сторону. Здесь, друзья, вместе подняли одна рука вниз, другая тоже вниз, но уже назад в одну сторону и поменяли руки в другую сторону. Отлично. Шея вперед, назад, вперед, назад в одну сторону, <coughs> в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. Посмотрели в одну сторону, посмотрели в другую сторону, в одну в другую, в одну, в другую и прокрутили головой парочку раз, да? Как я всегда вам говорю, вперед, пожалуйста, можно сильно наклонять, но шея полностью расслаблена, назад не запрокидывайте сильно голову, чтобы ничего там не перещемлялось. Честно говоря, я еще ни разу не видел, чтобы у кого-то что-то перещемлялось, но анатомически это может случиться, друзья, поэтому я всегда вам об этом говорю. Теперь опускаемся чуть-чуть ниже, для этого мы вращаем с вами плечами, да добавляем. Грудную клетку, то есть вместе с плечами мы вращаем с вами грудную клетку таким образом, что она выпячивается максимально вперед, плечи идут наверх, плечи идут вперед, мы полностью прячем грудную клетку вовнутрь, вытягиваем таз вперед, сгибаем немножечко колени. И здесь то же самое, выпрыгиваем грудной клеткой вперед и снова прячем ее назад. И делаем такие соответственные Движение в грудном отделе позвоночника. Тазом додаем, чтобы у нас с вами была отличная волна. И здесь мы с вами коленями дополняем или завершаем контур этой телесной волны. И в другую сторону то же самое. Сначала плечами назад вращаем, затем грудной клеткой вращаем назад. Затем живот даем, даем таз, даем колени. И получается у нас обратная волна той, которая только что у нас была. Отлично. Каждый позвонок пытаемся ощутить, но мышцы спины при этом полностью расслаблены. Отлично, друзья. Теперь поясница. Для этого берем наши ладошки и кладем их вот на эти мышцы, которые тянутся вдоль нашего позвоночника. Вращаем в одну сторону тазом, вращаем в другую сторону тазом. То же самое вращение, но только мы немножечко наклоняемся вниз и вращаем на прямых ногах. Вращаем тазом и ощущаем ладошками, как у нас с вами работают эти мышцы. Желательно, чтобы они напрягались и, конечно же, расслаблялись. Если они напрягаются и не расслабляются, то значит, обязательно вылезет какая-нибудь болючая ситуация. А мы с вами этого не хотим, поэтому мы разминаем с вами мышцы и учим их намеренно расслабляться. Вообще, друзья, йога технически — это только сплошное расслабление. Что бы вы ни делали — сплошное расслабление. Даже если вы стоите на голове — расслабляемся. Поэтому, друзья, продолжаем расслабляться дальше. Тазобедренные суставы. Ноги мы ставим чуть пошире. 3,5 ступни. да, Классический цигун, классические китайские техники. Приседаем немножко вниз. Вращаем тазом в одну сторону. И вращаем тазом в другую сторону. Ощутили, почувствовали сухожилия и связки вокруг тазобедренных суставов. И если у нас все в порядке, опускаемся чуть-чуть ниже. И, соответственно, вращаем тазом в одну сторону, вращаем тазом в другую сторону. Отлично. Опускаемся еще ниже, максимально низко, насколько это возможно. И переходим в одну сторону, в другую сторону, да, покачиваясь так легко. Для особо продвинутых зрителей, друзья, переходим полностью выпрямляем переднюю, передню, одну из ног, а другую полностью сгибаем. Колен, э, пятка не обязательно должна стоять у нас на мате. И в другую сторону мы проделаем с вами то же самое. Парочку раз в одну сторону, в другую сторону. Даже, друзья, если у вас супер здоровые колени, и вы при весе 200 кг бегаете марафоны, все равно положите, пожалуйста, ладошки себе на колени, чтобы выходы эфирных каналов смазывать коленные суставы, потому что это достаточно высокая нагрузка для ваших коленей. Если вы знаете, что у вас проблема в коленях, пожалуйста, не делайте это упражнение так, как делаю его я. Делайте его в сидящем режиме, да? где таз повыше, а вы опираетесь обо что-то. Например, о пол или можно поставить табуреточку, в одну в другую сторону перетекать. Да, смотрите, пожалуйста, по вашему состоянию и ни в коем случае не делайте диванную йогу. То есть не сидите много лет на диване, а потом резко вскакивать и засовывать ногу куда-нибудь за голову. Такое делать, друзья, не надо. Перешли в одну сторону, в другую сторону. Здесь мы перешли с вами с принтера. Да, мы не обязательно смотрим для знающих, да, что здесь должно быть 90 градусов. В данном случае можно это правило нарушить и просто как-нибудь согнуть переднюю ногу, для того, чтобы хорошенечко проработать тазобедренный сустав. Проворачиваемся в другую сторону и переходим, соответственно, вперед. То же самое. Максимально расслабляем и растягиваем сухожилие, которое у нас находятся вокруг наших тазобедренных суставов. Отлично, переходим <coughs> вперед, затем наверх. Еще раз поясница, опускаемся немножечко назад, проворачиваем таз в одну сторону, проворачиваем таз в другую сторону. Кладем наши руки на колени, упираемся хорошо, чтобы мы удобно стояли, и проворачиваем тазом в одну сторону, Проворачиваем тазом в другую сторону. Отличненько. И теперь, друзья, завершим нашу легкую разминочку упражнений с ногами. Для этого мы стоим с вами на одной ноге. Неважно, как вы э, сохраняете равновесие, да? вы, может быть, мастер эквилибристики, а может быть, вам даже тяжело поднять одну ногу, чтобы не упасть. В этом упражнении, друзья, пожалуйста, не опирайтесь на стену, не опирайтесь на товарища или подругу, пытайтесь постоять сами на одной ноге. Поднимаем эту ногу чуть повыше, вращаем ступней в одну сторону и вращаем ступней в другую сторону. Здесь хорошенечко размяли, спрятали пальцы, здесь показали пальчики и немножко также расслабили, ощутили свой голеностоп. Подняли эту ногу, которая у нас была опорная, и ощутили голеностоп. Подняли пятку вверх-вниз несколько раз. Отлично, встряхнули. С этой ногой мы проделываем то же самое. То есть мы вращаем в одну сторону и вращаем, соответственно, в другую сторону. Отлично. Здесь вовнутрь и во внешнюю сторону. И парочку раз ощутили голеностоп. Отлично. Для того, чтобы завершить это замечательное упражнение, мы переходим, весом тела переходим на подушечки пальцев, здесь на внешнюю сторону ребер, да, то есть на ребра внешней стороны, здесь на пятки, внутренняя сторона ребер, колени почти или касаются друг друга, и снова на носочки, да, то есть получается такая внешние круги у нас да, в разные стороны. И в другую сторону то же самое. В одну сторону. И в другую. Отлично. Смахнули немножечко усталость. Смахнули немножечко тяжесть, которая у нас может быть образовалась в ногах, а может быть и нет. И прислонили колени друг к другу. Ступни у нас вместе. Вращение коленями. Но таким образом, чтобы ступни, в частности пятки, стояли на мате в одну сторону вращения и в другую сторону вращения отличненько и тазобедренные суставы друзья несколько раз со мной мы отводим назад несколько раз вперед ну скажем так пять да со мной вместе раз два три четыре и пять и в другую сторону. Раз, два, три, четыре и пять. Отлично. С этой ногой мы проделаем то же самое. То есть пять раз назад. Раз, два, три, четыре и пять. И в другую сторону. Раз, два. Три, четыре и пять, друзья. Отлично. Теперь переднюю ногу, да, то есть правую ногу, мы вытягиваем вперед, захватывая ее, соответственно, левой ладонью. Для меня не важно, чтобы вы ее полностью выпрямили. Для меня важно, чтобы вы могли стоять на одной ноге и делать какие-то манипуляции с другой ногой. То есть я стою на левой ноге, я ощущаю свой центральный поток, который в физическом теле проявлен как позвоночник, да, который идет у нас от макушки до копчика. Пожалуйста, не вдавайтесь в анатомию. Я знаю, что макушка – это не позвоночник, но энергетически эта линия идет именно так. И попытаемся сделать какие-то манипуляции с этой верхней ногой. Ну, например, ее выпрямить и снова согнуть. Отлично. Ощутили свой центральный поток. Ну, например, нисходящий поток. И выпрямили эту ногу, но захватывая ее уже тем же самой, той же самой рукой. Да снова делаем какие-то манипуляции здесь. То есть это упражнение не на растяжку. Это упражнение... На равновесие. С этой ногой, друзья, мы делаем абсолютно такие же манипуляции. Взяли ее противоположной рукой, ощутили центральный поток, вытянули ногу вперед и сделали какие-то там манипуляции, которые вам нравятся. С этой стороны мы сделали то же самое. То есть мы захватили той же рукой, что и наша нога. И опустили. Друзья, в этом упражнении, пожалуйста, не комплексуйте. У меня достаточно много групп, которых я веду, начиная от сеньоронов, то есть, которые уже больше 60-70 лет, и заканчивая людьми достаточно молодыми, студентами, которые, в принципе, должны быть очень эластичными и очень растянутыми, но даже они не могут иногда сделать это упражнение, а бабушки иногда даже делают лучше, чем я. Смысл этого упражнения не в том, чтобы вы хорошо показали свою растяжку, а смысл в нем именно в равновесии. Поэтому иногда, если вы просто поднимаете ногу и что-то там делаете, уже у многих людей теряется равновесие. Да, то есть человек начинает падать и начинает себя как-то не очень хорошо ощущать. То есть здесь вестибулярный аппарат играет очень важную роль. Да, друзья, вспомните футболистов, да, некоторые футболисты даже не могут пнуть по мячу, чтобы не упасть. Поэтому, друзья, чтобы не такие, чтобы таких ситуаций у нас с вами не было, тренируем вестибулярный аппарат, а для этого ощущаем постоянный ток хатха потока то есть ха-потока, который идет от земли до солнца, и ха-потока, который идет от солнца до земли. И на этом строим свое равновесие. Поехали, друзья, дальше. Солнечный круг. Стали вместе, ноги вместе. Я еще раз говорю, что когда у вас болит спина, или если у вас болит спина, или если вы не доверяете, или если вы думаете, сейчас я согнусь вниз, и у меня заболит спина, если что-то в вашей в вашем ментальном теле отзывается на слово «боль в спине», то тогда для первого раза можете стать, чтобы ноги были примерно на ширине плеч. Для того, чтобы при наклоне вперед вы не испытывали такие трудности, когда у вас ноги вместе. Если вы знаете, если вы уверены в своем теле, можете сразу ставить ноги вместе и медленно наклоняться вперед. Так, поехали, друзья, парочку классических солнечных кругов. Вдох, руки наверх, немножко назад из плечевых суставов и со с прямой спиной наклонились вниз. Правая нога у нас отошла вниз, здесь 90 градусов, про которые я уже говорил. Таз максимально опускается вниз, нога задняя, пяточка максимально тянется назад, чтобы у нас было максимальное вытяжение икроножной мышцы. Здесь передняя нога у нас идет назад получается упор лежа. Из упора лежа мы ставим колени, дотрагиваемся грудной клеткой и лбом пола. Со вдохом мы переходим вперед, ставим ноги, кладем ноги на подъем, прижимаем максимально наши локти к телу, подтягиваем нос вперед, когда уже невозможно вперед подтягивать, тогда поднимаемся наверх, не забывая максимально. Напрягать мышцы таза и нижнюю часть спины. Все сильно напряжено внизу. С выдохом аккуратно все расслабляем, поднимаем таз, устраиваем ступни хорошенечко на мате. Пяточки у нас идут к мату. Растягиваем икроножные мышцы. И при этом, если у вас есть запас активности, можно также наклониться головой вниз. Собака мордой вниз. Со вдохом правая нога у нас идет вперед, то же самое 90 градусов, то же самое пяточка назад, то же самое таз максимально вниз. Выдох, левая нога вперед, спина прямая, с прямой спиной, с прямыми ногами, поднимаемся наверх, опускаем руки. А теперь, друзья, то же самое, но с добавлением дыхания. Вдох руки наверх, выдох сложили руки в намасте. Вдох руки наверх немножечко назад, выдох максимально опустились вниз, прижались головой к коленям. Со вдохом левая нога ушла у нас назад, задержка дыхания упор лежа, выдох колени, грудная клетка, голова лоб точнее. Со вдохом кобра. Выдох, собака, морда вниз. Со вдохом левая нога вперед. Выдох, правая, с прямой спиной поднялись наверх, опустились руки. И теперь, друзья, полноценный солнечный круг с правильным дыханием. Макушечка наверх, таз опустили вперед. Так, копчик опустили, таз провернули вперед, плечи немножечко назад, подбородок чуть-чуть втянули и со вдохом по восходящему потоку руки наверх, нисходящий поток, выдох, сложили руки в намасте перед грудью, перед четвертой чакрой, да. Со вдохом руки наверх, немножечко назад, с выдохами нисходящим потоком опускаемся вниз, руки прямые, ноги прямые, спина желательно прямая. Вдох, правая нога назад. Задержка дыхания, упор, лежа, выдох, колени, грудная клетка, лоб касается пола. Со вдохом, с восходящим потоком подняли энергию до макушки. Выдох, собака, морда вниз. Опускаем энергию вниз до наших пяточек. Со вдохом, правая нога вперед. Выдох, левая нога, выпрямили ноги, выпрямили спину, со вдохом подняли руки, опустили руки. Отлично. Друзья, в ближайшее время у нас выйдет на канале видео, в чем же состоит отличие между учителем йоги, между инструктором йоги, между чичером йоги, между тренером по йоге. Сейчас, в данный момент, я показываю вам именно форму без особого наполнения. Наполнение я показывал в других роликах, это эфирная, астральная, ментальная энергия, это также душевная энергия, но сейчас в йоге в мы концентрируемся с вами только на работе с вашим физическим телом, чтобы вы, скажем так, были готовы к тем вибрациям, которые нужны для того, чтобы воспринимать тонкие энергии. Ну, например, в работе с вашим эфирным телом. То есть, друзья, знатоки эзотерики, знатоки энергетических практик скажут, что эфирная астральная ментальная энергия, она и так есть, да, она же постоянно в нас, она никуда не девается, зачем нам нужно к ней готовиться. И это действительно так, друзья. Действительно, эти энергии всегда у нас присутствуют. Но они у нас полуконтролируемое состояние. да, Такая полуавтоматическая коробка передач. То есть она вроде бы есть, и мы можем ее вроде бы контролировать, но она особо не контролируется. То есть если нам что-то скажут плохое, у нас как-то не особо контролируемо выйдут плохие эмоции, мы начнем плакать или наоборот слишком радоваться или еще что-то. То есть в принципе эти энергии есть, но они не контролируемы. Для того, чтобы работать с этими энергиями контролируемо, надо нижние вибрации, то есть физическое тело, скажем так, да, грубые вибрации привести к должному уровню, чтобы ваше физическое тело как минимум не болело. Поэтому, друзья, следующая часть солнечного круга. Макушка наверх, руки со вдохом наверх, выдох, сложили руки в намасте. Со вдохом руки подняли наверх, немножко отклонились назад, выдох, с прямой спиной наклонились вниз. Со вдохом левая нога отошла назад. Задержка, дыхания упор лежа, выдох, колени, грудная клетка, лоб касаются пола. Со вдохом мы делаем с вами кобру, не забываем напрягать нижнюю часть спины. И выдох, мы с вами с собакой мордой вниз э, при, приводим наши пятки вплотную к мату. Со вдохом левая нога у нас вперед, 90 градусов здесь. Здесь у нас с вами правая нога подошла вперед, выпрямили спину, потянулись наверх и опустили руки. Отлично, друзья. Парочку вариаций. Чтобы вам не было скучно, я перейду на другую сторону. На другой стороне, друзья. Вдох. Потянулись сильно-сильно-сильно, потянули солнышку, подняли наши пяточки на носочки, сильно-сильно потянулись, стоя на носочках. Опустились вниз, пятки максимально наверху. Со вдохом взяли нашу правую ногу, отвели ее назад, все еще стоим на носочке. Опустили носочек этой ноги, протянули эту ногу немножко впереди и попытались максимально вниз опуститься. Максимально вниз опуститься и главная ошибка, друзья, в этом упражнении, вы думаете, что колено задней ноги должно быть в воздухе. Это неправильно. Положите его вниз, положите ступню, расслабьтесь. Ступня передней ноги должна плотно прилегать к мату, то есть вот так вот отводить колено назад не надо. Поднимите его вверх, поставьте ступню максимально к полу. И затем уже аккуратненько наклоняйтесь вниз. Спокойное, ровное дыхание, друзья. Мы никуда не спешим. Все мышцы в этом упражнении могут быть полностью расслаблены. Со вдохом поднимаемся снова наверх. Ставим эту ногу переднюю в то положение, где она была, то есть 90 градусов. Отводим переднюю ногу назад в упор лежа и прокручиваем тазом в одну сторону, прокручиваем тазом в другую сторону. Здесь, друзья, переходим в одну сторону, делаем Васиштхасану. Об этой асане, друзья, у нас на канале тоже есть замечательный ролик, называется Васиштхасана. В одну сторону и в другую сторону. С выдохом возвращаемся обратно. Колени, грудная клетка, лоб касаются пола. Со вдохом мы с вами, друзья, поднимаемся наверх в кобре. Остаемся в этом замечательном упражнении. Выдох, тянем подбордок, лоб тянем вниз. А нижнюю, а, а, среднюю часть спины тянем наверх. Выдох. Со вдохом снова классическая кобра. Выдох, таз, голова тянется вниз, средняя часть спины вверх. Вдох, снова классическая кобра. Выдох, опускаемся снова вниз. Со вдохом где-то до серединки. Локти максимально прижаты к телу. Смотрим в одну сторону, смотрим в другую сторону. Отлично. Со вдохом снова Делаем классическую кобру, устраиваем наши носочки поудобнее и переходим в собаку мордой вниз. В собаке мордой вниз мы сгибаем одно колено, другое колено, как это делают легкоатлеты, растягиваем мышцы наших ног, икроножные, и пытаемся как можно ниже опустить наши пяточки и как можно ниже опустить нашу голову. Для этого вращаем тазом в одну, в другую сторону. Ощущаем спину, ощущаем ноги и икры. Со вдохом правая нога у нас пошла вперед. Немножечко протянули ее вперед. Опустили колено задней ноги на пол. Установили здесь перпендикулярную Плоскость наверх, да, чтобы она никуда у нас нога не отходила. И наклонились максимально вниз, насколько это возможно, для того, чтобы полностью расслабиться. Полностью расслабляемся. Смотрим на ощущения тела. Смотрим... На коленную чашечку, которая у нас в задней ноге, да, чтобы никаких у нас там сдвигов и в травм не было. И аккуратненько расслабляемся с выдохом. Каждый выдох мы расслабляемся все сильнее, сильнее и сильнее. Отлично. Поднимаемся наверх, ставим ногу под 90 градусов. Примерно на ширине мата, другую ногу ставим на одну, линию, на одну линию с руками. Тут у нас полностью прямая линия. Опускаемся вниз и пытаемся таз опустить максимально вниз, чтобы, друзья, у нас пяточки оставались на мате. В одну в другую сторону. Проходим. И здесь, друзья, берем наши локти, берем на мосты и пытаемся максимально раздвинуть колени в разные стороны. Если у вас тазоведные суставы достаточно активны, можно локти опустить немножко ниже и раздвинуть, да, туда чуть-чуть ниже к тазу и раздвинуть их максимально и посильнее. Все полностью расслаблено, друзья, все мышцы, сухожилия полностью расслаблены. Если вы чувствуете какую-то напряженность, уговорите свои сухожилия полностью вам довериться и расслабить. Опускаемся вниз, ставим руки на одну черту с ногами, поднимаем таз наверх. И здесь, друзья, по восходящему потоку с полностью кривой или согнутой спиной, Поднимаемся наверх, расправляем руки, благодарим солнце за эту замечательную практику солнечного круга и опускаемся с нисходящим потоком, опускаемся примерно до середины, до середины, ступни у нас параллельны с вами, расставляем колени в разные стороны и снова их сдвигаем, снова раздвигаем и снова их сдвигаем, тренируем мышцы бедра. Выпрямляем полностью ноги, снова поднимаемся наверх к солнышку и опускаем руки. Если у вас есть что попить, делаем глоток водички. Это была, друзья, практика солнечного круга с легкими вариациями, и мы ее обычно делаем достаточно динамично, чтобы вы ощутили постоянную энергию солнечной активности. Да? То есть мы постоянно в активности, постоянно в солнечной энергии, мы прокачиваем с вами энергетический канал, мы прокачиваем с вами эфирную энергию. Даже если вы, друзья, это делаете неосознанно, в этой практике она все равно постоянно у вас прокачивается. Сейчас, друзья, мы сделаем практику более такую пассивирующую, более такую гармоничную и медленную. Не настолько медленную и гармоничную, как если бы это был солнечный круг, но тоже это практика, скажем так, восходящего потока или женской энергии, или энергии тха. Поэтому, друзья, садимся аккуратненько вниз. Расставляем ноги в разные стороны, не так, чтобы это прямо был шпагат, но в то же время, чтобы вы ощущали, что здесь уже достаточно такое хорошее растяжение. Да, некоторые друзья прям садятся, пытаются сесть на шпагат сверху, а потом медленно опускаются назад. В этой практике не нужно этого делать, не надо, чтобы у вас еще здесь был запас растяжки. Зачем это делается? Потому что сейчас мы будем делать с вами, практиковать с вами наклоны вперед, и для этого мне надо, чтобы у вас был, скажем так, запас хода, да, чтобы вы могли немножечко попрактиковать э, с мышцами и сухожилиями. Если ваши ноги полностью растянуты, как на шпагате, вы ничего не сможете попрактиковать, вы даже не сможете пошевелить ступнями в разные стороны, если все сухожилия и мышцы будут напряжены. Поэтому, друзья, расставляем ноги так, чтобы вам было более-менее удобно, но при этом, чтобы вы чувствовали растяжение. Затем наклоняемся немножко вперед, проворачиваемся в одну-в другую сторону. Я, друзья, за многие годы своей практики, как учителя йоги, замечаю, что некоторые люди, если они так сидят, это уже все максимум, то есть это уже достаточно тяжело. То есть тазобедные суставы достаточно законсервированы. Я не хочу сказать, что тазобедренные суставы неподвижны или не имеют больше мобильности, как это было раньше. Я хочу сказать, что вот эти сухожилия настолько сжаты и настолько уже спазмированы, что они в принципе не дают нашим ногам немножечко дальше раздвинуться. И если мы пытаемся ноги раздвинуть немножко дальше, то они блокируют нам полностью какую-то мобильность. Да, мы с вами знаем, что каждая мышца или каждый суставчик у нас в теле, он обеспечивает не только стабильность, но и мобильность тоже. Да? Но в этом случае, если мы долго не практикуем, то стабильность, конечно же, выходит на первый план, и мышцы у нас сразу закупориваются, как только мы пытаемся сделать какое-то упражнение. Поэтому, друзья, мы должны уговорить наши сухожилия, уговорить наши мышцы и связки, чтобы они расслабились и позволили нам сделать какие-то манипуляции с тазобедренными суставами в частности, да, с какими-то суставами. Для этого мы их раскачиваем, друзья, да, вот есть такое выражение «раскачивание маятника» в боевых искусствах. Вот мы делаем примерно то же самое. Мы раскачиваем в одну, в другую сторону. И мышцы понимают, что ничего страшного не случится, если они немножечко расслабятся. В одну сторону, в другую сторону. Немножко вперед, По кругу немножко в одну сторону и немножечко в другую сторону. Вот, это вот, вот эти движения, которые я вам показываю, они как бы требуют достаточно такой последовательности и осторожности последовательности потому что если вы будете прилагать слишком мало усилий то ваши сухожилия такие будут напряжены и никакого эффекта вы не почувствуете если уже вы будете неосторожны то вы какое-то такое сильное усилие сделаете и тогда там что-нибудь надорвется или лопнет, или какая-то такая неприятная вещь может произойти. Поэтому, друзья, максимально осторожно, но при этом попытайтесь быть максимально эффективными. Да, вот, Например, в практике шпагада, когда я даю курс, я говорю, что нельзя это делать каждый день, вам не нужно растягиваться каждый день, потому что мышцы должны регенерироваться, сухожилия должны регенерироваться ну, раз в три дня, наверное, раз в два дня как максимум. Поэтому, друзья, здесь мы спокойно, плавно, медленно пытаемся мышцы как бы завести, активировать, да? и здесь руки мы ставим назад, поднимаем таз и пытаемся провертеть тазом в тазобедренном суставе, отмечая повышенную мобильность в одну сторону и в другую сторону. Да, когда вы начинаете практиковать йогу, когда вы начинаете практиковать различные растяжки, то вы, друзья, сразу замечаете, что сначала идет резкий подъем, то есть сначала идет прям улучшение результатов, каждый день вы прям лучше и лучше делаете, а потом вы выходите на такое плато, и где каждая тренировка, каждый сантиметрик вашего прогресса нужно, чтобы вы делали намного сильнее и мощнее тренировки. Поэтому, друзья, сейчас, если вы только начинающий, у вас есть гигантский потенциал развить себя действительно до высокоэластичного человека, а это значит, вы можете накопить в этих мышцах, сухожилиях и суставах очень много энергии, что потом понадобится вам для каких-то медитаций, для каких-то духовных практик или для той же пранаямы, для перераспределения энергии. Поэтому, друзья, пока вы новичок, радуйтесь, радуйтесь, что каждое упражнение где-то что-то тянет, где-то что-то побаливает, где-то что-то там у вас как-то не того. Когда у вас ничего не болит, когда уже ничего не тянет, и вы можете завернуться в такие узлы, тогда уже и особого прогресса нету. Поэтому, друзья... Аккуратно и медленно, постоянно опираясь на ладони, медленно наклоняемся вниз. И когда мы наклоняемся вниз, мы сразу же, сразу же осознаем, где у нас проблемки. Здесь проблемка, здесь проблемка, в спине проблемка. Берем эти проблемки, с выдохом прокручиваем. С выдохом эфирной энергии, прямо по эфирным каналам, как я это показывал, Туда прогоняете энергию и прокручиваете физическим телом для большей успешности, для, для большей результативности. Здесь проблемка. Прокручиваем тазом, поднимаем туда, о, не поднимаем, опускаем туда эфирную энергию. Вот она идет у нас по канальчикам, прямо автозобедные суставы. И Постоянно наклоняемся вперед, чтобы здесь оставался э, такой такой уровень немножечко, такой уровень стрессости, чтобы оставался такой достаточно уровень стресса, чтобы у нас мышцы постоянно искали расслабление, то есть чтобы они постоянно были активными. Здесь наклоняемся немножко вперед, ощущаем, если мы ощущаем проблему в спине, то сгибаем спину, снова ее выпрямляем. Снова сгибаем спину, снова ее выпрямляем. Остаемся в том стрессе, который у нас есть. И пытаемся провертеть во всех суставчиках. Пожалуйста, делайте это очень осторожно и ни в коем случае не нарочито. Ни в коем случае не надо говорить, ага, я вчера вот так, а сейчас я не могу. Надо как мне тоже там покачать. Ни в коем случае так не делайте. Каждый день, друзья, уникален. Каждый день ваше тело реагирует по-разному если сейчас вы делаете, там, не знаю, вам остается 20 сантиметров, это не значит, что завтра вы сможете сделать лучше или хуже. Может быть, так же останется, может быть, будет хуже, может быть, мышцы немножко скрипасуют. Это тело. И это тело, друзья, это не вы. Это у вас есть тело, вы ответственны за это тело, и вы должны... Можно даже сказать, обязаны наблюдать за телом и слушать, что оно вам отвечает, что оно вам говорит и какие инструменты нужно для этого тела использовать. Поэтому никаких насильственных действий по отношению к телу, только очень медленный, постепенный и постоянно регулярный подход. Медленно, спокойно идем в растяжение. Поднимаем спину наверх, складываем ноги все вместе, делаем Бадха Канасану или, как мне, например, нравится Гаракшасану, хотя Гаракшасана это такая спорное название, но в любом случае мне больше нравится называть эту асану именем Мудреца Гаракши, чем какими-то лошадями там Канасана и так далее. Вот, поэтому я всегда говорю Гаракшасана, хотя какие-то суперспециалисты скажут, что это в принципе не совсем правильно, друзья. Но с энергетической темой это очень правильно. Потому что если вы знаете эту историю про Гаракшу и горакшасну, который медитировал в этой, в этой асане, то вы поймете, что медитировать в какой-то другой асане – Невозможно, да? То есть нас считается, что это стоя на коленях в позе лотоса, но вы не можете медитировать, стоя на коленях в позе лотоса и подняв руки еще наверх. Ну это нонсенс, друзья. Поэтому смотрите, ощущайте, что вы снова видите в йоге и прогоняйте это через себя, друзья. В Горакшасане то же самое. опускаем тело вперед и двигаемся в одну в другую сторону. Если вы чувствуете, что проблемка может быть в тазобедных суставах, берем наши ручки, отводим их назад, поднимаем таз, проворачиваем тазом в одну сторону, проворачиваем тазом в другую сторону. Опускаем снова таз вперед, берем наши ноги, раскладываем их в разные стороны, балансируем на крестце, пытаемся выпрямить не только ноги, но макушку потянули наверх. Пытаемся выпрямить спину. И то же самое, друзья, сделаем с вами с прямыми ногами. То есть здесь мы берем за носочки, вместе складываем наши колени, выпрямляем сначала одну ногу для того, чтобы вы ощутили, что там где и как тянет у нас в спине, и другую ногу, чтобы мы тоже ощутили, что там где тянет в спине и смогли вовремя эти мышцы расслабить. Затем медленно натягиваем две ноги. И выпрямляем спину. Макушку тянем наверх, прямо к солнцу. Отлично. Опускаем ноги вниз. И немножечко для пресса, друзья. Это упражнение из пилатеса. Если честно, я не совсем уверен, что йоги в Древней Индии, в лесу, практиковали такие упражнения, но для общего тонуса организма, друзья, я очень советую эти вещи делать. Это, друзья, навасана или поза лодочки. Да, можно делать ее динамично, как это делают в различных системах воркаута. Можно делать ее также динамично с прямыми ногами, как это делают в пилатесе, например. В любом случае. Это очень хорошо для вашего пресса, друзья. Поэтому опускаем ноги снова вниз. Складываем ее в такую позу, которая вам нравится. Классическая поза это ситхасана. Вы можете это сделать в подмасане или в любой другой позе со скрещенными ногами. И, друзья, пока тело еще активно, пока энергия еще бурчит и дрожит, очень хорошо, если мы эту энергию с вами перераспределим. Для этого, друзья, я знаю два метода егических, не считая различных банк и мудр. Можно сделать пранаяму, классические пранаямы, например, капалабати или алома-вилома, либо можно помедитировать. Но, друзья, будьте осторожны, во время медитации очень многие энергии может у вас скопиться в тяме, в ментальном теле, и вы начнете думать обо всем на свете, и так хорошо будет думаться, либо вы можете провалиться в низкие вибрации и заснуть, либо вы можете как-то активно начать самим собой обсуждать какие-то вопросы, либо у вас возникнет какая-то агрессия или наоборот слишком большое счастье, да, когда чакра раскроется. То, что может быть все что угодно, либо слишком много счастья, либо слишком много горе, в любом случае, друзья, это тормоз на пути вашего духовного развития. В принципе, такая безэмоциональная... Безомоциональное ощущение э, безусловной любви, неважно на каком уровне вы ее воспринимаете, это и будет являться практикой хорошей медитации. Если вы сможете раствориться в пространстве, если вы можете слиться с природой, слиться с окружающим, слиться с окружающей средой, с деревьями, с рекой, с небом, если вы сможете почувствовать, как это дерево стоит 200 лет и ему не скучно, без смартфона и планшета и ноутбука, если вы можете почувствовать, как река течет на протяжении миллионов рек, и ей не хочется поменять работу, ей не хочется перейти на какое-то другое место. Если вы сможете почувствовать эту гармонию мира, если вы сможете слиться с природой, то, возможно, тогда, друзья, вы сможете слиться со Вселенной и со своим собственным хатха-потоком. Поэтому, друзья, прикрываем глаза, не закрываем плотно, примерно чуть-чуть открываем, чтобы щелки были видны и если, и если, и если вы уже э, достаточно продвинуты в медитации, можно глаза вообще откры, оставать, от, оставить открытыми, макушечку тянем наверх, копчик опускаем вниз, проворачиваем таз вперед, спина полностью расслаблена и медленно погружаемся в медитацию. После медитации, друзья, я очень советую вам минут 5 или 10 отдохнуть лежа на спине в позе трупа, да, так называемом шавасане, чтобы все мышцы снова пришли в тонус, в свое обычное состояние, насытились энергией и залатали те энергетические дырки, которые есть у вас в ваших энергетических телах. А я, друзья, на этом. Оставляю вас в глубокой медитации и прощаюсь с вами до следующего раза на канале Йога Чести. Поступайте, друзья, по совести и живите честью.